Это же СиДжей, только штаны другие. Интересно, а что происходит с а. ниггерами, когда они заражаются? У них кожа белеет, да? Юра не хватает. но это, наверное, есть Юра, только лысый, наверное. Чё-то Юра изменился после антерна, блядь. Пац! Какие, если бы мило выстрелил. Блять. Ч было? Блять. Блять. По здоровьем это типа стамина, да? Бля. Блядь, слышь. без бат. Школьник. А мне нет. А кулаком по-по-подыхалке, блядь, сейчас <связать> помог. По-дыхалке! Оно и значит за хуйня, конечно, да. Is... <связать> блядь, куда? Блядь, точно. <связать> так, нас по <связать>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 вы, бли... Бля... Я ебать! На... Сразу ему нахуй! Чего? Чего? Чего? Оружие скуни, блядь! Блять! Опять мы сейчас все подохли! Я думал, у меня лечил. У я их там, блядь, пиздец! Чего? Это, наверное, пропасть на Журадяя. блядь? Чего? Он, кстати, чуть-чуть красными светился. Блядь. Да Это что вы будете делать, а вот чуть -чуть. Что произошло, блядь? Что, блядь? Их тут двое теперь, блядь, что? Блядь! Блять! Вот этого можно взорвать. Ау! чего, блядь? Ну ты учусь, ч Блять! Я волвал! <смех> Предупредил ты и все равно умер ты. <смех> О, да, <кстати>, смотри. <смех> Просто реши <лежим>, на <смех> и мочи в зомбаре.. да, красиво. Я блять. Блять. выбор, Бля, конец. Не вообще живые остальные, бля. Это, это... игра от корейца, что-то хочешь. Тут Кадз... Кадзима вошел в сценарий. О, вот выпустили из туалета. Он... You don't reason we're still alive. <laughs>